Здравствуйте, мои дорогие друзья! Начинаю видеотрансляцию свою. Я вчера вам обещала, что выйду в эфир в 10. Вот, Но сейчас я вижу 9.56. Я в эфире. Я очень много всякого интересного вам приготовила. Сейчас я вам всем скажу привет. Привет, друзья мои. Так, еще раз. Привет у нас опять с интернетом всем привет вот присоединяйтесь присоединяйтесь к нашей дискуссии вот значит ну а теперь начнем о том это показываю который я давным-давно собиралась его смонтировать сделать наконец-то Муж решил еще раз сделать. Значит, это, это мясные колбаски. Ну, такие вот мясные сухие колбаски. Можно их назвать сухие колбаски. Вот. Главное то, что своими руками ты знаешь, что ты туда бросил. Вот очень вкусно. Бетховен вот слышит запах, уже выпрашивает. Вот у нас сегодня мы делали это куриные с куриного мяса. Вот, но там посмотрите, там э, свиноговядка называется как кабаноси. Э, это фирма кабаноси, польская фирма, я поняла, почему кабаноси, от слова кабанчик. Понимаете? Вот этих вот кабаноси э, в магазине получается дороже намного, когда ты покупаешь. Ну и плюс ко всему, не знаю, не знаю что туда набросали. Вот. А мы, по крайней мере, знаем, что здесь только соль, перец и чеснок и ничего больше нет, и подсушили, вот, наши мясоеды обожают. Я, конечно, все хочу уйти от мяса, вот, Бетховен, он, слышите, да, как, как он, Бетховен, успокойся. Вот, ну, теперь, теперь хочу вам сказать, как всегда, мы начинаем с вами о новостях. Значит, одно единственное, что сейчас на слуху, понятно, что карантин продлили, на сегодняшний день у нас в Украине по статистике то, что мы читаем, видим, и что о чем рассказывают о чем рассказывают, и какая доступная нам информация, что на сегодняшний день 145 случаев заболевших в Украине, из них 5 уже летальных. В основном опережает всех это Киев и Киевская область и Черновецкая область, то есть они там рядом. Возле... понятно что весь вирус привезли нам вот это за это все те которые приехала у нас надо было бы сделать так как батька либо закрыть границы либо если не закрывать границы тогда все которые приезжают прилетают садить их на 15-дневный карантин а страна бы работала в своем в своем в прежнем ритме Дети бы не сидели дома, для деток, конечно, это прекрасно, учиться не надо, но онлайн занятий же нет, да. потому что учителям же сохранили зарплаты, а, а работать не очень-то хочется. Хочется, чтобы им зарплату платили, а зачем работать? Вот поэтому жаль, что наши, наши детки, что вот такое вот идет к образованию, к образованию... Вот сегодня у нас правый берег в Днепре, говорят, будет без воды, но мы живем на правом берегу, и пока, пока вода есть, ну, наверное, еще остатки, вот, проводят ремонтные работы. И говорят, что сегодня не будет и света, наверное, тоже ремонтные работы занялись ремонтными. Сегодня у нас 26 марта, и хотелось бы поговорить о том, какой у нас сегодня праздник. Друзья, если кто-то присоединился, пишите мне, я буду очень рада вас видеть. Я видела некоторые там знакомые мои, приятно будет вас услышать, увидеть, прочитать. Вот. И я очень рада за всех, которые ко мне подсоединяются. Мне хочу сказать одно, почему... Раньше, я после того, как создала свой канал и начала его развивать, мне стало как-то легче, стало, есть чем заняться. И, прочитал сами, с кем-то поделился, это очень приятно. Потому что, скажу так, пять лет назад у меня была ужасная депрессия, когда меняется жизнь, тогда и начинается депрессия. Первое это когда моя дочь, дочь вышла замуж, и как бы жизнь уже совсем другая. Вот. И буквально через год не стала мамы, да, и было очень тяжело. Вот. Ну, а сейчас мне, мне, в принципе, приятно, есть с кем пообщаться, есть кому рассказать. Вот, есть с кем поговорить. Поэтому пишите, друзья мои. Есть с кем поделиться рецептами, поделиться всякими новостями, которые я прочитала, и, и подискутировать. Вот. Значимым и важным событием. Вот это я сейчас читаю то, что рассказывает информатор. Есть такое э, издание. Значит, э, в этот день у нас в Украине... Отмечается День Национальной Гвардии. Это професси профессиональный праздник для военнослужащих и лиц гражданских, гражданского персонала, которые э, работали в Национальной Гвардии Украины. Праздник этот установлен, учитывая значение и роль Национальной Гвардии Украины, в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства. Защиты и охраны жизни, прав и свобод наших людей. Сегодня также отмечают день эпилепсии, или же называется фиолетовый день. Эпилепсия считается одна. Михаил, Николай. Вот такие вот именины в этом году. В этот день в истории что произошло? В 1351 году в Британии состоялась Битва Тридцати. В 1713 году Испания наделила, э, наделила исключительным правом Англию на работорговлю в американских владениях Испании. В 1828 году Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт. В 1845 году в этот день в США запатентовали медицинский какой-то э, какой медицинский препарат. Будет очень приятно с вами пообщаться. В вот, 1881 году в этот день Румынию провозгласили королевство. В 1908 году на острове принца Эдуарда, это Канада, запретили все автомобили. Вот так бывает, даже запрещают. Ну, понятно, запрещают. В 1934 году в Британии вели экзамены на вождение автомобиля. В 1953 американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиамелита. В 1954 й запуск американского искусственного спутника Земли. Вот. 66. А вот сколько много, сколько много у нас. Вот в шестом президент Анвар Садат запретил заход советских военных кораблей в египетские порты. Ну, это были годы холодной войны, по всей видимости. Вот это мы прекрасно. Мы тогда были детьми, поэтому мы помним, вот эта холодная война была. Вот в втором году. В Аквиле, Онтарио родились первые в Канаде близнецы, которые были зачаты в пробирке. В 1995 году в семи странах ЕС вступили в Сину шенгенские соглашения об отмене паспортного контроля на границах. В 2001 году представители правящего в Афганистане движения «Талибан» показали журналистам две разрушенные гигантские свои высеченные в скалах провинции Бамян. А кто из знаменитостей родился в этот день? В 16, 1516 году Конрад Геснер Умер он в 1565 году, 49 лет только прожил. Это швейцарский испытатель, филолог, автор первого библиотекса, священник, технолог. Ученый, естественно, испытатель, изобретатель. Тоже прожил немного, в 1765-м умер. Вот. Mm. Ну, вот в 1960 году родился Дженнифер Грей, это американская киноактриса из фильма Грязные танцы. Анастасия Кожевникова, украинская певица, участница группы Виагра. Она родилась в 1993 году. В 1998 году, в этот день, родилась японская фигуристка Сатока Мияхара. Вот хотела еще вам рассказать, тоже такой интересный нашла. Интересную новость. Значит, у нас в Днепропетровске есть... Это, наверное, туда в рубрику «Куда поехать». У нас в Днепропетровске есть э, э, овальное озеро. Вот такая статья есть, где, на, где в Днепре находится овальное озеро. Овальное озеро у нас находится на въезде в тоннельную балку возле парка развлечений Лавина. Э, раньше, значит, я не знаю, Лавине где-то, наверное, лет 5. Вот так вот. Там раньше было заброшенное такое озеро, за последнее время оно очень здорово пришло в упадок, и в нем погибала рыба, берег порос камышом, одно было услано мусором. И берег так, мусором. А в 19 году сам водоем почистили, береговую линию облагородили, обложив камнями, и поставили мостики. Можем пойти гулять. Природа прекрасная. Нас сегодня в Днепре уже потеплела Я выходила на улице, но ну, настоящая весна. Весна, конечно, прелестная. Вот я вам сейчас покажу это красивое, конечно, распечаталась оно у меня на черно-белом принтере, но оно, видно, нет. Там лавина, и рядом, и рядом за ним такое вот идет овальное озеро, красивое. Но сейчас, э, вчера мы читали очень много, э, в связи с тем, что, наверное, зима была, зима была теплая, очень много сейчас на природе, в лесу, в траве, э, очень много клещей. Поэтому надо быть, конечно, аккуратно. Если раньше они вылазили в мае, то сейчас они есть. Есть. Значит, мы знаем, что карантин продлили сейчас до 24 апреля, потому что людей становится больше заболевших, вот. и этот вирус пошел, вирус пошел в... Вот. И еще хочу вам прочитать... А, я хотела... вот У нас, оказывается, на общественном транспорте в Днепре, и точно так же я видела вчера по новостям и в Киеве, значит, сделали спецпропуска для медицинских работ, что введение специального режима работы общественного транспорта является серьезным неудобством для многих жителей. Для многих жителей. Поэтому и начали уже сразу такие вот белки продавать эти э, спецпропуска, значит, но ну, пишут, что все что в первую очередь стоит отметить, что специальные пропуски для работников критически важной инфраструктуры, которые якобы уже продают, еще даже говорят не изготовлены, но уже говорят в интернете уже их продают. Помимо этого, вот каждый этот пропуск будет иметь номер с четкой фиксацией владельца. Контролировать ситуацию транспорта на линиях будет полиция, которая в течение одной минуты сможет определить подлинность пропуска и соответствие владельца. Потому что, по всей видимости, в программе оно будет светиться, как вот, что выдали ему вот таким-то номером документ, точно так же, как вот с страховками, да, они сейчас идут, и их можно спокойно проверить, автостраховки на автомобиль, э, полиция может ехать у вас, за, считать ваш номер и сразу по базе пробить, есть у вас страховка или нет. Точно так же, по всей видимости, э, э, будут и вот эти вот спецпропуска на общественный транспорт. Э, ну, вот еще информатор нам пишет, что существует только один способ получить спецпропуск, вот, если ты работ, работаешь в медицине, руководители предприятий любой формы собственности должны обратиться с заявлением на имя городского главы. Вот, и таким случаем там тогда уже смотрят, надо вам, не надо работать. Вот, и вам предоставляют спецпропуск. Если человек едет без пропуска, то ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен. Это сказал Михаил Лысенко. Он даже предостерег, что за распространение в социальных сетях фейковой информации о карантине в Украине киберполиция будет блокировать сообщества или аккаунты на 48 часов, если неправильная будет информация. Вот, департамент Днепропетровского транспорта уже разработал 12 новых автобусных маршрутов. Мне, я хочу сказать, что кто-то, кто-то мне пишет. Всем доброе утро еще раз. Так, Анна Иванова. Здравствуйте, Анечка. Значит, где это озеро? Это озеро, это у нас в Днепре. Озеро в... В Днепре. Лавины. Э, возле лавины. Возле э, лавины. Озеро в Днепре. Возле лавины. Э, э, по всем школам. Значит, по всем школам, что касается образования, сейчас есть. Я вам сейчас даже покажу ссылочки, либо напишу вам ссылочки. Вот. По всем школам есть онлайн-обучение. Или же вы спрашиваете за карантин. Карантин действительно у нас до 24 апреля. Да, И все школы абсолютно. Это мы уже читали... Именно то, что нам Министерство образования прислало. Я вам сейчас покажу. Сейчас одну минуточку, потому что родители все начали думать, как же детей учить. Да? Читается вверх тормашками. Значит, я прочитаю. Министерство освіти и науки Украины. Загальнонациональный карантин, который должен продолжаться до 3 квітня включно. Продолжено на 21 день. До 24 квитня включно. Відповідное решение. Mm -hmm. Так, а где вы это читаете? Это я читаю Нина. Нина Иркулова спрашивает, где вы это читаете? Нина, это я читаю в интернете. Вот когда прочитаю, и тогда с вами делюсь. И почему-то... Удалил. Значит, про Министерство освяти и науки Украины, которое написало, что по 24 квітня включно соответствующее решение уряд ухвалил вчера. Таким образом, все заклады освіти, независимо от формы власності и сферы управления, мають продовжити карантинные заходи до соответствующего терміну. Также первые відеуроків для 5, 6, 7 и 8 классов. Также нам прислали Поэтому э, навчаться будем Будем Кто с батьки хочет, чтобы дит навчался, будем э, Это то, что надо. Вот о чем я хотела еще вам рассказать. К Земле приближается комета, э, наверное, угу, возле Лавины. Да, да, Аня Иванова, да, конечно. Э, ну да, это что? Ну да, это э, какая комета? Говорю, здесь пишут, что Земле приближается комета, которая стремительно увеличивает свою яркость. Ну, она летит в сторону Солнца, но она очень быстро приближается к нам. Может быть, вот и, и идут вот эти всякие ветры, как мы видим, ветра. да? Может быть, поэтому. Но она пролетает, и так как ученые говорят, что она где-то в конце мая… Приблизиться уже туда, к Солнцу. Может быть, мы ее, они пишут, может быть, и на Земле увидят, как она пролетает. То есть она пролетает мимо нас. Хотела еще вам, да, вот мне, я все-таки на сегодня подготовила такое, чтобы мы немножко улыбнулись, а новостях все, а новостях. Комета, она мимо пролетает. Я только что об этой комете, э, эта комета... Да, она летит в сторону Солнца, потом она туда по прилетит и там сгорит. Э, Лотаю слово, много говорю, не так. И, и взяла 200 скороговорок э, для развития дикции. Значит, мне очень... Блад, ну почему Блад? Нет, у меня сестра... Нет, ну учимся разговаривать, хочется, конечно, научиться. Вот, я взяла 200 скороговорок для развития дикции. И перед тем, как почитать вам мои анекдоты, которые я подготовила на сегодня, посмеялась немножко и хочу и вам прочитать. Я хочу прочитать пока одну, две, две, две, которые я вчера уже более-менее прочитала, может быть, и вам понравится, вы себе запишите интервьюер, интервента интервьюировал». интервьюер, интервента интервьюировал». Вот таких вот это э, надо говорить вслух обязательно, и тогда будешь выговаривать все слова. Вот. И очень мне понравилась вот такая вот скороговорка. «Жили-были три китайца. Як, як-цедрак, як-цедрак, цедрак, як цедрак, цедрак дрони. Жили-были три Китайки: цыпа, цыпа, дрыпа, цыпа, дрыпа, рыпа, дрым-помпони. Все они переженились. Явнаташ. Цедрака. Цедрака, цедрони, цыпай дрыпа дрым-помпони, шах, -шарах, шарах, шарах, широни Вот такой вот надо выучить. Выучить. Это очень. Кстати, скороговорки тоже для развития дикции и точно так же и для развития ума. Сегодня мне муж прислал. Не знаю, есть интернет или нет. Может быть, оно... Ой, такой. Есть интернет или нет, я не вижу. В конце скажу... А потом в конце я вам скажу разгадку. Так, видим, да? Два ботинка плюс два ботинка плюс два ботинка – 30. Человек плюс человек плюс два ботинка – 20. Пакеты с семечками – 13. 13. И дальше надо узнать, что это такое. Вот последнее. Ботинок плюс человечек и плюс семечки. И сколько это будет? Вот. Еще раз показываю. Решайте. Решаем. Потом в конце я вам скажу, сколько это будет. Это тоже прекрасная разминка для ума. Мне, мне понравилось мне понравилось вот очень интересные сейчас я вам покажу о собаках поскольку у нас есть собачка мне нравится мне нравятся вот эти вот новости о собаках есть 20 собак которые понятия не имеют о личном пространстве Ну понятие с проблемы с понятием личного пространства есть у кошек но и собаки ничуть не лучше когда они хотят нашего внимания, они получают его любым способом, даже если это... Давай, Анечка, решайте, решайте. Я потом скажу, я сейчас не буду подогревать, сколько это, но мне хочется... Попробуйте, скажите мне первый раз, я честно... Ну, ради бога, можешь написать... Напишите, пожалуйста. Так, ладно, о собачках. Если они хотят, чтобы мы их погладили, они любым способом хотят это получить. Даже если для этого надо ворваться в туалет или сесть на ваше лицо. Я сейчас вам покажу самые вот такие вот интересные. Мне вчера понравилось. Значит, ему хочется, хочется внимания... Ой, следующее, следующее, следующее чудо улеглось. Видите, какое какие чудо такое. Вот, проблемы с понятием, а это я уже читала ваш, да, это, тут непонятно, куда они, а вот здесь, Маломут, мы предлагаем, что он кошка, вот маленький, маленький верблюдик, он уселся, видите, он уселся на руки и, и думает, что он кошечка. А вот спит тоже чудо. Это чудо больше, чем сам мальчик. Такое вот. Ой, щенок хотел полоскаться, но кошка была очень заинтересована. Щенок ласкается кошке. Внизу кошка, и он на него улегся, и лишь <смех> Такое чудо. А этот, а этот... Ой, малыша чуть не задавил. Такие они интересные наши животные. С ними... Я вот вчера, когда услышала по телевизору, что говорят, что в Киеве там выбрасывают собак, честно говоря, я этому не поверила. Ну как можно... Выбросить, когда они стали уже членом вашей семьи. Они такие же интересные, как малые дети. Вот такое вот интересное я вчера... Что вы решили или нет? На минуточку выйду и решу вашу задачу. Ну попробуйте, Лариса. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте, Лариса Волкова. Очень приятно, что вы ко мне тоже присоединились. Решайте. Еще раз всем здравствуйте. Всем, всем, всем. Так. Лариса, жду вашего ответа. Девочки и мальчики. Девочки. Ой, не... Эх, сейчас то Товета написала. Ответа. Понятно? Не то вета, а ответа. Где ответа? Потом я вам расскажу. Потом я вам скажу, как, как его решить. Но еще пока никто, никто, никто мне не написал. Никто не написал. Жду, жду ответ. Сейчас открою. Чтобы, когда вы... Мне напишите, я вам скажу. Я не знаю, как там интернет. Вы меня хорошо слышите, нет? Э -э открываю эту зарядку для ума. И она лежит передо мной, а вы решаете, кому нужна помощь, спрашивайте. Так, начинаем читать шуточки. Самые смешные, свежие анекдоты. Правильно люди живут. Правильные люди живут по правилам. Они правильные, ими правят и определяют, что правильно. Такая вот жизненная мудрость. Не скажу, что это смешно, но... Наконец-то я разобрался с кофе. Если хороший, свежепрожаренный, молотый и сваренный кофе, то это он. А если растворимые не с кафе и якобс, то это оно увидел бывшую с другим и мое сердце сжалось а потом разжалось оно так работает бывшая тут ни при чем жаль что деньги нельзя вкладывать в налоги стопроцентная была гарантия бы повышения я не жирная ты весишь 80 килограмм из Лариса, сейчас, сейчас, из них 30 килограмм – это лежащий на сердце тяжкий груз. Лариса, пишите, сколько? Сейчас, говорит, напишу. Напишите. Должно получиться 43. Я сама решила… Нет. Правильно, 5 человек, правильно. Человек – это 5, да. Дальше. Ботинок. Ботинок – это тоже 5? Ну почему? 30. 6 ботинков разделить на 30. 30 разделить на 6 – это будет 5? Семки. Семки у нас 2 штуки, 4. Один кулечек, семки – это 2. Так, а? Потом мы нижний рисуночек, там где у нас знак вопроса, мы его увеличиваем и смотрим. Человек держит в руках два, два кулечка семок. Это уже будет что? 2 и 2, 4. Правильно? И человек обутый в двух кроссовках, то есть это будет 5 5, 9. 10. То есть вот этот только человек, который стоит, он сам 5 э, будет, э, ну то есть вот рассказываю вам, как это будет. Человек, это у нас 5, ботинок и ботинок, плюс 5 и плюс 5, правильно? И, э, ну правильно, плюс 5 и плюс 5, 7 и 7, плюс 2 и плюс 2, в самом, в самом нижнем, в самом там умножить на 2. Умножаем на 2, и в результате получается 43. 43. Нет, Лариса. Да, там не 3 ботинки, там же их 6. Каждый ботинок, там же их 6 ботинков. Да? Я где-то бросила тоже, чтобы решали зарядка для ума. Я тоже думала, что я быстро решу, а оказалось, только сейчас я скажу, сейчас какого, с пятого раза. Он обут в два кроссовка, у него в руках два кулечка семок, вот, и поэтому будет ботинок плюс человек. Да, получилось 43. Угу. Вот такие интересные. Думала, что это все просто. Нет, <зас> подумать пришлось и поулыбаться. Доктор пациенту. Я нашел решение для вашей бессонницы. Вот эти таблетки. А как часто их надо принимать? Каждые два часа. Сегодня зашел, все есть. И сахар, и крупы, и консервы. И это еще я зашел только на почту. Блондинка садится в самолет. Ей досталось место у иллюминатора. А меня не продует возле окошка, спрашивает у психоаналитика. Понимаете, все мои любимые эротические сны превратились в какой-то кошмар. На самом интересном месте вдруг появляется медведь и громко кричит, кричит. Привод вызываемый вами абонент является интервертом. Вы можете продолжать звонить, но абонент не любит общаться. Двое бегут от тепловоза по рельсам, устали. Один говорит другому: "Может, все-таки в лес вернем". А тот в ответ: "Ты что, с ума сошел? Да тут Ой, опять соединение, соединение нестабильно, идет восстанов... восстановление связи". Вот что-то у нас с соединением. Сейчас мы посмотрим, почему. Что у нас за соединение? Так, соединение было, да, только что прерывалось соединение. Рассказываю, мне очень понравился такой интересный. Этот двое бегут, а теплого за порельсом. Устали. Один говорит другому. Может, все-таки в лес свернем, а другой ему в ответ. Да ты что, с ума сошел? Тут и на ровном месте дыхалки не хватает. А там по кустам бегать. В исполком пришла жалоба. Напротив моего окна женского, женская баня. Мне все видит, и меня это отвлекает. Анна Иванова пишет, э, получилось, да, все нормально, получилось, 43 должно быть 43 я вам все распис... А сейчас я вам даже напишу как получается вот это уравнение если посмотреть по э, если посмотреть э, как уравнение да вот в конце там где знак значит это будет первая кроссовок 5 дальше будет плюс и открываем дужечку так и открываем дужечку сам человечек у нас это 5 Плюс у него в руках 2 э, семечки. Значит, плюс 2 и плюс 2. И плюс его кроссовки. 5 и плюс 5. Вот. вот это все у нас есть. И, и здесь умножить на пакет семечек. Умножить на пакет семечек, значит, умножаем на 2. Вот и получается у нас тогда сколько? 43. 43. Вот такой вот. Правильно я написала. Значит, чего... да, я читаю дальше. Вот мне тоже понравилось, интересно. Без полком пришла жалоба. Напротив моего окна женская баня. Мне все видно, и это отвлекает меня, и вообще действует на мой моральный облик. Прошу предоставить мне новую квартиру. Приехала комиссия, смотрят в окно. Ну и что? Ничего не видно. А вы на шкаф залезьте? Ну залез, говорит представитель. Все равно не видно. Двигайтесь левее. Но все равно не видно. Еще левее. Тут представитель двигается, двигается и падает с края шкафа. Ну вот видите? А я так целый день. Одним из самых счастливых дней моего детства это был день когда в третьем классе меня исключили из бальных танцев за неуплату. Я был словно в раю. Известный российский певец с рыбной фамилией, с вириным именем и аптечным отчеством. Знаете, кто это? Даю сразу подсказку. Лев Валерьянович, Лена «Вопрос». Вот молодой человек, представьте, пожалуйста, что ваш организм — это атомный реактор. Что же тогда у вас будет с системой охлаждения? Конечно, кефир. Россия — это удивительная страна. Сто лет назад в ней удалось совершить революцию, а сейчас — завершить эволюцию. Помни, пока ты держишь меня за талию, я держу тебя за идиота. Работаю в космической отрасли. Радует одно, что среди коллег почти нет плоскозея-мельщиков. В мире, где миллиардеры учат честности, правду можно очень долго искать. После возвращения домой я долгое время не находил себе места. Так и кружил возле дома, пока не освободилось место в соседнем дворе. Беларусь освоила новую технологию бурения под углом. Теперь она открыла свои новые неисчерпаемые месторождения газа и нефти, как у России. Ты белье повесил? Не А. Я его помиловал. Мужик сказал, мужик сделал. Поэтому и мужики у нас тихие и молчаливые. Если сокращать расходы на выплату пенсий и одновременно сокращать расходы на медицину, то, в принципе, будет все сбалансировано. Как отличить математика от физика? Антоним к слову параллельно для математика – это перпендикулярно, а для физика – последовательно. Вот вы, оттоларинголог, скажите, а что самое сложное в вашей профессии? Когда на прием приходит красивая барышня, тогда самое сложное – это убедить ее в необходимости раздеться. Самое сложное в приготовлении пищи – это решить, что же все таки приготовить сегодня. <свят> Наверное, все такое переживали. Самое сложное с утра – это перетерпеть пять будильников, а потом спокойно спать дальше. После карантинных праздников самое сложное – это отличить растолстевших коллег от опухших. Самое сложное в наше время – это умение отличать знаки судьбы от таргетин, таргетированной рекламы. Мне кажется, самое сложное в бадминтоне – это притворяться, что тебе весело. Это тот, кто не любит играть в бадминтон, скорее всего, такое написал. На работе самое сложное – это последние 7 часов. Она пишет: Да, да. Анна Ивановна пишет действительно так. А вот сейчас еще прочитаю, мне тоже нравится. На работе самое сложное это последние 7 часов. Когда кофе ты уже выпил это первый час, а дальше сидишь и ждешь, когда же домой. Когда уходишь с работы, самое сложное не бежать. В процессе протирания рук влажными салфетками самое главное вовремя остановиться и не начать пробурять. Что же самое быстрое в жизни? Первый. Самое быстрое это слово. Только сказал, а его уже услышали. Зна... Нина Меркурова это знает, да? Вот, а я, кстати, только первый раз прочитала, поэтому решила. Второй говорит, нет, самое быстрое – это электричество. Щелкнул выключатель, свет моментально зажегся. Щелкнул тут же второй раз, он выключился. А третий мужчина говорит, да нет, мужики, вам этого не понять. А вот самое быстрое – это понос. Я вот вчера ни слова не успел сказать. Ни свет выключить. А он пришел моментально такой. А вот еще что самое сложное. Самое сложное к 8 марта. В ответ на слова с праздником вас со стороны противоположного пола не сказать и вас тоже. Нина Меркурова пишет, о господи, <смех> бедные, бедные дети. <смех> ну действительно, он не успел ни слова сказать, ни... <смех> наверное, и добежать не успел, ни свет выключи. <смех> Бывает такое, надо знать, что кушать. Пропасть между народом и политической элитой становится нас пропасть, извините. Пропасть между народом и политической элитой становится настолько глубокой, что можно э, придумать любую небылицу. Например, что дома ввела налог на нижнее белье. И люди поверят. Но то, что самое печальное, нельзя быть на сто процентов уверенным, что эта выдумка со временем не воплотится в жизнь. Вот решил, э, вот женился. Теперь курить нельзя, пить нельзя. На женщин смотреть больше нельзя. Не жалеешь? Как, действительно, надо думать перед тем, что ты ешь. Либо селедку запивать э, молоком, тогда действительно не успеешь ни слова сказать. Не э, выключить, не включить свет. Коль, ты что, самогон гонишь? Нет, папа. Это кальян, через него нельзя гнать самогон. Нельзя говоришь, но мы еще посмотрим. Анна Ивановна все так же о том же анекдоте. Говорит, молоком. Селедку. Ну да, селедку. Мол... Но это я шучу. Это мы шутим, это точно. А что вот еще есть самое сложное? Самое сложное в работе разработчика антивируса? Научить его отличать вирусные программы. Это мы говорим сейчас о компьютере. Научить его отличать вирусные программы от официальных приложений. Они одинаково маскируются, защищаются от обнаружения, удаления пользователя. Делают они одно и то же. Собирают данные, пишут. Так как я в детстве, огурцы с молоком, <с наверное, огурцы были свежие, да? Бывает, бывает, и тогда бегаешь, бегаешь, ни слова сказать, ни свет выключить. <свят> вот. Анна нам напишет, что всю жизнь худая, я вам завидую. Это, это прекрасно, прекрасно, когда ты себя чувствуешь. и ну самое главное — это достойно встретить старость и жениться на ней. Чтобы передохнуть часок-другой, сотрудники почты России прячутся в очереди. Выходят два мужика из казино. Один прикрывается газетой, а второй в трусах. Первый второму говорит. Вот за что я тебя уважаю, Вася, так это за то, что ты всегда умеешь... Бесит, когда после тяжелого дня собираешься передохнуть, а ударение падает на другую букву. Не буду я ее озвучивать, каждый себе подумает, на какую букву. Наконец-то я нашла самое лучшее описание, как встретить год свиньи. Оказывается, ни в коем случае нельзя убирать квартиру перед Новым годом, потому что свинья любит хаос и беспорядок. А год свиньи у нас был в 2019 году. Поэтому следующий год свиньи у нас будет через, уже не 12, а через 11 лет. Поэтому запомните, что э, встречать год свиньи надо в беспорядке. Забрала сына от бабушки с дедушкой. Ребенок пробыл у них всего четыре дня, но за это время сумел выучить новое слово сложное. Какое баба? Лариса Волкова пишет, что запомнила. Да, через 11 лет встречаем год в Хаве новое слово, а слово было очень сложное. Ее спрашивает какое баба, деда? Да нет, давление. У меня зарплата такая маленькая, что приходится покупать только самое-самое необходимое. А на закусь уже не хватает. Доктор, а что мне нельзя? Кредит вам, бабушка, давать с такой болезнью нельзя? Вот, вот это все, что я подготовила, вот вчера читала, смеялась, поэтому решила, решила и с вами поделиться. Вот. Ну, как бы, не, я не знаю, как я там разговариваю, я себя потом э, посмотрю, послушаю, вы все поняли, пишите. Может быть, кто-то какой-то анекдот расскажет, мы сейчас почитаем. Вот. А мне, мне понравился, конечно, вот этот. Как вас такой дикцией взяли на радио? У вас что там, Влад? Почему Влад? Нет, сестла. Я надеюсь, что я не так разговариваю. Но я учусь. 200 сковород для покупки, про покупки, про покупки, про покупочки свои. О, какая, да. Да, в основном везде ПР, ПР, О. Расскажите про покупки, про какие про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки свои. Вот действительно заставляет думать мозги, когда ты вот это вот говоришь, да? Вот. И еще могу сказать одну: рыла свинья, бела рыла, тупа рыла, пол двора рылом изрыла, вырыла, подрыла. Ого. Я потом, наверное, их напишу, тоже интересные. Интересные такие. Скороговор, скороговорил, скороговаривал. Вот. Если интересно, напишу. Вот что-то у нас становится все меньше и меньше. Давайте я вам вот эти скороговорки... А вдруг, вдруг кому-то понравится, да? Расскажите про покупки, вот. Я напишу, что это у нас скороговорка. И пишу. Расскажите про покупки. Значит так, расскажите про покупки. Дальше. Про какие... Про какие? идет дальше про покупки. Так, я не вижу, там мне кто-то пишет или нет, что-то я пишу. А ну, а ну, э, так, Нина пишет. Ого, да, ага. А я, а я с самого начала, Нина. Я пишу вам. Э, скороговорка. Расскажите. О, вот здесь вот надо. Скороговорка. Скороговорка. Расскажите про покупки, про какие про покупки. Вот. Расскажите про по покупки, про какие про покупки, покупки и потом идет про покупочки, про покупочки свои, свои. <рож at the table> вот, вот так интересно. Ага. Нина со мной на связи сейчас. Нина, вот, расскажите про... она ну еще раз. Расскажите про покупки, про какие? Про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки свои. Ну, чуть-чуть получается уже. Пробуйте. И вот та, которую я рассказывала в самом начале, я сейчас вам ее тоже напишу. Интервьюер. Ну, мы как-то в школе ее учили, по-моему. Ин, ин, р, в, вюр, интервьюер, дальше ин, интервент, интервента, интервью, правильно? интервью и ин интервьюировал вот еще один так ой анна анна ивановна все да почему-то органина я тоже спасибо что вы со мной еще анна ивановна скажите интересно или нет вот я рассказываю это я вчера начала нашла эти скороговорки для развития дикции мне очень понравилось я начала их Рассказывать, и понимаю, что ты, когда и говоришь, кажется, действительно заставляешь, заставляешь свои мозги думать. Mm -hmm. Нина Меркурова с самого начала с нами. Прекрасно, что вы со мной. Я, я очень рада. Я думаю, может быть, когда-то все-таки карантин закончится, мы познакомимся. Вы приедете ко мне, мы, может, с мужем и с Анжелой приедем куда-то к вам. А вы откуда, Нина, Нина и Анна Ивановна, вы откуда? Напишите. Вот, еще мне нравится, жили-были... Тарану, да, кажется, рану. Ну да, 24-го, 24 24-го закончится только карантин. Да, мы, у меня, в принципе, закончились абсолютно все уже, все, что я вам приготовила рассказать, закончилось. Я говорю, вот этот карантин на то, что мы уже достаем, у меня очень много рецептов. Вот я раньше, когда-то в детстве, в юности, мы делились друг с другом, к соседкам ходили, да, показывали. Я помню, как у меня э, первая паска получалась, как вот это замешивала, как я бегала. У меня была старшая соседка, лет на 10 старше, она показывала, как надо вымешивать хлеб, как мы радовались, когда он получался, друг другу делились рецептами, записывали. И с того момента я все время собирала какие-то рецепты. Вот мне э, и... А сейчас достала. Это... Это такой был дефицит, когда появились вот, вот такие вот книги появлялись, и мы уже не писали, но все равно я, конечно, писала в блокноте, как много этих. А сейчас это все подняла, вот и так интересно кое-что начинаем готовить. Конечно, готовить у меня, у нас больше любит папа, он у нас мясо поэтому любит вот всякие такие вкусняшки, как я вам показывала. Попробуйте, напишите. Кто кушает мясо, как вам? Вот. Ну, я еще пока кушаю. Хочется уйти от него, но невозможно, потому что родные все едят мясо. Вот. Мне, конечно, больше нравятся овощи. Ну, ну, вот так. Да, будем прощаться. Спасибо большое, что вы были со мной, что вы заходили ко мне. Вот, пишите, какие поднять на завтра еще. Да, Нин, да, Ниночка, наш папа любит готовить. Наш папа иногда убирает, и убирает, больше готовит. Вот. Но как готовит, то готовит. Вот это он готовил, да, я же вам рассказывала, да. Это, это папа, а я снимала с камерой, ходила. Там зайдите в, в мой блог, вот этот новый плейлист. И ув... я сняла, я сняла, показала вам. Они, кстати, делаются, если у кого нет вот этой вот... Сушилки электрической, ее можно в духовке, только духовка тоже должна быть обязательно с вентиляцией. Ну, оно тогда лучше просушивается, иначе так они зажарятся, если нет вентиляции. Будем надеяться, что у нас хороший папа. Все они хорошие, когда спят зубами к стенке. Но он, наверное, нас там смотрит, обидится. Сейчас, сейчас наверное, напишет. Ну а что сделаешь? Мы все <смех> хороший, да, хороший папа, надеемся. Очень приятно было мне с вами пообщаться, очень приятно было с вами э, рассказать вам то, что я знаю, э, то, что я прочитала, было с кем поделиться. Ну, скажем так, один позитивчик. Всего вам хорошего, подписывайтесь, слива. Пока-пока. Я вас люблю. Пока.